Здравствуйте! В студии аттракциона Big Game TV для вас работает Рустам Вагапов. Не так давно мы запустили аттракцион для того, чтобы новые проекты впервые освещались на нашем канале. И зрители Big Game TV имели возможность быть в числе первых во вновь открывшихся проектах. Сейчас я свяжусь с одним из руководителей нового, нового проекта, который подал заявку на участие в аттракционе Big Game TV. Как вас зовут, из какого вы города? Пару слов о себе и о команде. Зовут меня Симонов Сергей, мы все с Урала, то есть Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск. Угу. А кто входит в команду? В команде у нас порядка, наверное, 8 человек, то есть это соорганизаторов, то есть, ну, вот с трех городов. Угу. А когда стартует ваш проект? Старт ориентировочно намечен на первые числа августа. Вот прям точную дату пока сказать не можем, то есть еще дорабатываем техническую часть. А пару слов о маркетинге. Как будет все устроено? А, маркетинг на самом деле то есть, очень необычный. Мы максимально постарались совместить а, стандартную матрицу бинарную, то есть с пирамидой. То есть, у нас а, будет а, безграничная то есть, а, реферальная сетка то есть бесконечно в глубину и плюс то есть у нас будет обычная матрица с автоматическим реинвестом угу. а готовы ли вы да. чтобы ваша реферальная ссылка была впервые озвучена для зрителей канала biggame tv а, да вполне то есть нам не принципиально этот момент угу. то есть первым числом это уже будет все реализовано у нас с вами да а, да, регистрацию мы начнем раньше, то есть у нас схема работы следующая, то есть э, люди регистрируются в проект, но в, э, столы, то есть открытие столов будет доступно вот как раз в официальный старт где-то в, в начале августа. Uh -huh. То есть регистрация начнется где-то, ну, наверное, завтра-послезавтра уже начнем регистрировать. Через один-два дня. Uh -huh. Ну, вы нам скинете свою реферальную ссылку, и мы ее сразу же под видео, наверное, uh -huh. выставим, да? А, да, конечно, я реферальную ссылку скину. Uh -huh. А на какой платежной системе планируется запускать проект? И будут ли это ручные выплаты, либо автоматические? Uh, у нас будут полностью автоматические выплаты, то есть мы этот процесс автоматизировали. Uh, использовать будем uh, 5 основных платежных систем. Uh, Perfect, uh, Meru, Payer, uh, NixMoney, то есть вот недавно появившуюся, и так еще какая-то у нас платежная система. Uh -huh. Ну ладно, понятно все. Ну ладно, Сергей, желаю всего доброго в продвижении вашего проекта. Всего доброго. До свидания. Благодарю. Вам тоже всего доброго. То есть, как только информация появится, я вам скину реферальную ссылку. Хорошо. До свидания. До свидания. Это был проект Automatic My Animation. и один из его создателей, Сергей Симонов. Напоминаю, что из реферального фонда нашей команды будет организован розыгрыш различных призов среди участников. Создатели проектов, которые запускаются в ближайшее время, пишите вот на эту почту и становитесь участниками аттракциона «Большой игры». Для вас работал Рустам Вагапов. Всего доброго, до свидания.